Всем привет, с вами Пристания и я рада приветствовать вас у себя в комнатушке! Сегодня мы будем создавать вот такую миниатюрную волшебную полянку. Начнем! Берем остатки полимерной глины от предыдущих работ. Хорошо разминаем и раскатываем пласт 2,5 мм толщиной. Складываем его пополам, прокатываем скалкой и формочкой круга вырезаем основу будущей полянки. Берем небольшой кусочек глины, прикладываем его на основу и дотсом разравниваем швы. И в то же время все хорошо прижимаем, это бугорок нашей полянки. Повторяем процедуру, пока не сформируем возвышенность. Для того, чтобы переход с горы на полянку был мягче, раскатываем колбаску и укладываем ее по низу нашей заготовки. Также выравниваем все дотсом. Иголочкой намечаем линии будущего склона. Раскатываем два пласта полимерной длины шоколадного и кофейного оттенка по 2 мм толщиной. Каждый пласт режем на полоски, примерно по полсантиметра. Начинаем укладывать полоски чередуя цвета, каждую полоску плотно прижимаем к соседней. Получившийся пласт прокатываем скалкой, чтобы полоски еще лучше скрепились между собой. Инструментом наносим текстуру. Теперь отрежем несколько одинаковых полосок и преобразим их. Лезвием надрезаем каждую полоску под углом 45 градусов. Повторяем эти действия с другой стороны получаем почти готовый забор. Внутреннюю сторону также текстурируем. Примеряем наш забор и лишнее обрезаем. Раскатываем пласт шоколадной полимерной глины, текстурируем его верхнюю часть квадратика, подрезаем под углом, получаем ворота для нашей полянки. Аккуратно подставляем их на место. Сделаем также для них оформление в виде двух досточек кофейной полимерной глины. займемся оформлением самой полянки. Возьмем темную полимерную глину и нарежем ее на кусочки разных размеров. Каждый кусочек прижимаем в лепешечку, укладываем на полянку, дорожку не трогаем. После того, как все уложено, тоцом прижимаем и слегка текстурируем почву.